Не дергайте. Забри, пожалуйста. И те не недвижно платок стыгивай. Тяни, тяни за это. Я не слышу. Тяни платок. Подвиси поближе. А где слезы-то? Нет. Надо воды.